Это у нас первый рейд в этом году, и идем мы в магазин Dixie. А вы не подскажется, а можно у вас такую тележечку взять? Ну, можно? Такую тележечку у вас взять. Взять? Да. Видите? Спасибо. Ну, Нет, не, ну совсем я брать не буду, просто прострочку соберу у вас и отдам даже? Конечно. А как вы думаете? Отсылочка. Все верно, вы не, вы не ослышались. Я тоже, я, вы не поверите, я тоже удивился, когда я пришел в этот магазин. Как так может быть просрочка в магазине? Я, Честно, я не мог я не мог вот, поверить не в это. Мог. Особенно детское питание просроченное с прошлого года – это просто трэш. С 27, -го, 11, -го, 20. -го. Не расскажете? Ну, как можно по детское питание вот такое вот? С 6 месяцев, да? Вот такое. 27-го, 11-го, 20-го 27-го, 11-го Ну, как так? Кто? Я? Да. Покупатель Ненадлежащая упаковочка стоит на полочке Продается Еще одна Ты вот только сейчас решили просрочку проверить с детским Ой, питанием. Вы... А... Можете объяснить, а вот обязательно нужен блогер для того, чтобы просрочку смотреть? <связано> ну как так-то детей травить? Вам не стыдно? Причем она знала, что у нее здесь стоит просрочка. Вот, еще одна. Первое, первого 21 21-го закончилось. Еще одна. Ну вот вам не стыдно, но ну, честно. Ну не я стыдно? Почему Нисколечко? вы мне говорите? А кому я еще должен говорить, когда вы, на... вы смотрели только я... что, детское питание? Я, я на камеру работу... Вот видите, да? С первого числа. Да я еще не дошла до этого. С нового года. оно ну, просрочно, а уже, а уже третье число. Так вы только сейчас пришли к нему, что ли? К детскому питанию? Я не работаю на детском. Да, да какая разница, не работаете не вы, не работаете, вы такой продавец. У нас нет, мы, на кассе, я его не пробила бы, например. А вы не имеете права мне не пробить его? Нет работников? Закрывайте магазины, не работайте. Пакет нужен? Нет, пакет. не надо. пакет -то надо? Только вот этот. -то? Да. Так, магазин «Дикси», Сейный проспект, дом 22, детское просрочное питание с 27 11-го, 11 -го, -го года и на 3 дня просроченные, а также еще яички на один день просроченные. Спасибо. Заместитель, а кто? Я. Вы? Я. А как у вас такое получается? И Причем сотрудник, людей. а не надо, не, вот только не надо по не, некачество людей, там вот, вот все вот это вот. Ну, вот, честно, не поверю. Сейчас только что сотрудник при мне, она знала, что там стоит просрочка с прошлого года. Она ее сразу нырк и убирать Спасибо, с полки. Она знала, что там стоит. Детская просрочка. Ну, а я знаю, все это было зафиксировано. И вы еще будете говорить, что не хватает людей. Да. Детская с 8 месяцев, фрута няня, срок годности стек 29 -го, 12 -го, 20 -го. 29 -е, 12 -е, 20 -е. Действительно, с ума сойти вот. И вы только сейчас решили проверить детское питание. Опять же говорю. Да какая разница, ваша не ваша. Я ж стоял перед вами, вы туда нырк сразу, и детскую просрочку убираете с прошлого года. Кого вы начали смотреть? И сразу убежали. Никого. С прошлого года просрочка стояла. Есть, есть еще работа, кроме этого. И вот смотрите, сейчас еще вот нашел детское питание. Что вы нашли? С 29-го, 12-го, 20-го года. С прошлого года стоит. Вы что? еще как сказать, что это не ваша ответственность. Вы же за молочку доставляли. Только... Вы же молочку выставляли. Вы же выставляли. Не выставляю, потому что есть свободное время у меня. А посмотреть? свободное время. Смысле, свободное Где? Время. Чем вы занимались с 29 числа? Новый год справляли? Да. Хорошо справили? Ваше 254, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Яковлев Кирилл Викторович. Весь разговор записывается на видеокамеру для дальнейшей публикации в соцсети интернет. Хотелось бы вызвать участкового. Как магазин еще раз называется? Магазин «Дикси». Яковлев Кирилл Викторович Контактный номер телефона 931 Вы будете на месте происшествия ожидать? Все верно Это Литейный проспект, дом 22, центральный район, магазин текси Все верно? Все верно Да, хорошо, заявку в полицию передаю Спасибо Третье первое двадцатое Двадцать первый Еще один Целая партия творога лежит. Третья, сфотк, ничьи, Что? Ничьи, Вы уверены? Вы точно уверены в этом? Я вот лично не уверен. Ничьи, Третья, первое, двадцать первая. Еще один. <плодисмент> <плодисмент> Еще один ребята смотрите вот она стоит вот она с прошлого года 15 -е, 11 -е, 20 -е. вот она Агуша Гуша с четырех месяцев Срок годности истек 15-11-20 -го, -го, -го года. 16, -е, 9, -е, 20. -е. А как вас зовут директор, Вы не скажете? Директора или меня? Ну, заместителя директора. Меня он как так получается я вам говорю у нас не до штат не до да. не вы я сейчас а, вы сейчас понимаете да что вы говорите я работаю один на всех позициях Число, здесь месяц какой стоит девятый Значит, не могу. по какой причине я на весь магазин один работаю по какой причине вы не можете подойти вот найти. по какой причине это не ответ. Это, ответ это не ответ для детского питания это не ответ вот а какой здесь год ну скорее всего истекло в прошлом году 11 -го месяца просрочка о, -о, -о 8 -го, 31 -го, 8 двадцатого -го года стекло. приехал здравствуйте здравствуйте у кого чего случилось вы к кому обращайтесь так я не знаю к кому обращайтесь вызывал я ну так вы говорите что вы вызывали может продавцы вызывали я ж не знаю ну, а? ну, что у вас случилось а вы кто Папочка, бинатор. А дальше? Что? Вентильный батальон? Дальше. Все. Почему надо все выпытывать? то все. С сотрудников дальше? полиции Я нужно все вытягивать.